господа всем привет с вами макс репьев вы на канале репей курорт на недвижимость и мы решили попробовать новый формат а именно собрали с наших менеджеров выжимку таких предложений типа топ недели и сегодня у нас будет такой небольшой пилотный выпуск я сейчас буду вам читать из ноутбука какие у нас есть интересные вариантики а вы будете видеть красивые картинки у себя на экранах то есть там будет небольшой коллажик. но ну, в общем вы сейчас совсем разберетесь это такое прошу не судить строго сейчас Сейчас вообще по поводу этого нового формата, но я думаю, что он будет полезен, такие как некие предложения недели. Итак, наверное, давайте начнем с комплекса таунхаусов Канны, который строится, кстати, по ФЗ 214, тауны по 214 закону начали строиться с применением из Находится это все в центральном районе Сочи, но как вы знаете, центральный район Сочи это такая обширная территория, а расположились-то они в районе Донская тут вы можете приобрести себе таун именно для жизни, может быть для сдачи в аренду потому что очень много сейчас людей, кто переезжает в Сочи, еще там определяются со своей локацией и его можно рассмотреть в дальнейшем как-то сдавать, либо использовать его под а, собственную жизнь. А, отличные видовые характеристики и, как вы видите по картинкам, вообще в принципе ничего так себе получается. Начинается это все от 36 миллионов рублей, а, площадь от 149 метров до 198. Виды открываются на горы и на море, то есть, если вы, например, хотите рассмотреть его, предложение действительно стоящее, оно хорошее, горячее, можете его рассмотреть. Ну, точнее, наш менеджер могут вам его предложить. Теперь мы переходим к таким вторичкам и картинки будут уже не такие красивые, как вы видели только, что это жилой комплекс Лазурный берег 2. Почему картинки, ну, такие? Потому что квартира, как видите, в предчастовой отделке, она действительно интересная, и сам комплекс это, ну, наверное, один из флагманов, нельзя, не знаю, знаю, можно сказать, что он флагман или нельзя, ну, но... Короче, один из лучших комплексов в Сочи, я его очень люблю. Мне он очень нравится, находится он между Сочи и Дагомысом на таком перевале в уединенном месте. Там зеленая роща, отличные виды на море и очень крутая внутренняя инфраструктура. На сегодняшний день есть там у нас предложение, это 59,7 квадратных метров. Вот вы видите ее планировочку, вы видите какие виды открываются. Стоит на сегодняшний день 28 миллионов рублей, но это объект прям класса премиум. Это лучшее предложение по цене и планировке, также есть возможность именно с этой квартиры рассмотреть покупку гаража одним лотом, он как бы там нужен, с другой стороны не очень, но в общем, если нужен гараж, то знаете, что его можно приобрести, там просто большая территория, и многие, конечно, люди используют эти гаражи, там какие-то мотоциклы туда ставят, еще что, чтобы они на глазах как-то не маячили, кто-то ставит туда машины, но хотя там есть большая гостевая парковка и вообще есть большая парковка именно придомовая, поэтому, ну, как бы там народ с этим не испытывает каких-то проблем. Вообще именно территория самого Лазурного берега 2 очень круто наполнена тем, что э, вы можете там использовать теннисные площадки, вы можете использовать подогреваемые бассейны, там есть собственный ресторан, там есть действительно очень много разной инфраструктуры, есть еще бани, ну, детские площадки, я думаю, про них и так даже не стоит говорить. Самое главное, что это уединенное место с правильным контингентом людей, то есть... Э, ну, там действительно комфортно, и вас там никто не докучает. При этом 10 минут ехать до центра Сочи, потому что вы выезжаете и сразу спускаетесь на дублер. По цене, как вы понимаете, готовы обсуждать. Главное, изъявите желание. Один из моих любимых объектов следующий. Это жилой комплекс на Фабрицу. Рядом с Дендрарием такой стоит. Мы как-то снимали эту квартиру. На канале вы можете ее увидеть. Тут на самом деле очень крутая цена для этого места. И очень крутая площадь. Квартира стоит 37 миллионов рублей, но в ней 100 квадратных метров. Она полностью с ремонтом и дом находится прямо у Дендрария. Если вы знаете, что такое Сочи, вообще, где находится Дендрарий, то вы понимаете, что место это как бы Светлана Низ, но он относится он как-то больше к Фабрициусу, Хотя, в принципе, там пройти, ну, может быть, метров 300 стоит и вот во всей вот этой вот свите здания именно к Светлана Низ. Короче, предложение действительно стоящее. Оно ну, аналогов-то по сути как бы и нет. Квартира с очень качественным ремонтом. Возможно, кому-то из вас она не понравится по цветовым решениям, но она действительно там очень э, хорошая стоит техника вся. Bosch э, круто спланирована там две спальни. Э, ребята тут хотели заказать еще диван в эту квартиру большой, но э, не купили его, потому что решили именно эту квартиру продавать. Хотя строилась она именно... Под себя, полная, кстати, стоимость в договоре, это очень важно для Сочи, это редкая история, то есть 37 миллионов вам укажут полностью в договоре. Вот неслыханная какая щедрость вообще, ну редкость для Сочи. Следующий, значит, вариант это ЖК урожайный. То, что находится недалеко от фруктов и расположился он прямо напротив него, Вся, по сути, та же самая транспортная доступность и пешая доступность до Сириуса, то есть орнитологический парк. Все вот эти вот будущие скверы, которые будут построены в Сириусе, все здания, вся инфраструктура, IT-центры, внедренческие центры, концертные залы, гастрономические какие-то, оргазмические штуки. Все это будет находиться в Сириусе, и вы можете приобрести там действительно неплохую квартиру, уже, кстати, с ремонтом, в отличие от фруктов. Он построен в хорошем месте, но есть некоторые... Моментики при строительстве именно с точки зрения визуала всего этого. То есть вы увидите там хорошую квартиру внутри, но внешние дома, конечно, выглядят не так, чтобы им за это дали архитектурные какие-то награды. Но при этом цена 22 миллиона рублей за 77 метров. А для сравнения во фруктах черновушечку в стройке вы возьмете ну, в пределах 25. Здесь, по сути, точно такая же будет планировка, только она будет стоить... 22 миллиона рублей, 77 метров, и, ну, очень крутое шаговое расположение до всей инфраструктуры, до пляжа, ну, я уже, вам в принципе, рассказал, поэтому всегда можно его рассмотреть, предложение действительно крутое, то есть просто фрукты стоят через дорогу, и здесь цена, ну, как бы дешевле, и плюс еще и ремонт, но сам по себе дом немножко другого качества вообще постройки. Следующий, это мы с вами переместились из ЖК э, Урожайный в центр Сочи на Первомайскую, то есть там живет практически вся элита, которая любит центр, э, бывший мэр там жил, на самом деле много кто там живет и квартира э, общей площадью 65,5 метров будет стоить 30 миллионов рублей, как вы видите она также полностью с ремонтом. Вид у нее открывается на город и ее основной особенностью то, что она стоит 461 тысячу за квадратный метр и эта квартира как бы уже идет с отделкой, я уже сказал, рядом располагается администрация Сочи, парк Ривьера, пляжи, морпорт, куча скверов, зимний театр там в принципе недалеко, то есть везде можно добраться и как бы цена соответствующая, то есть если прям покопаться с хорошим ремонтом можно еще поискать, но я думаю, что они будут дороже. Следующий мы вот как-то с вами бросаемся так из центра Сочи, снова мы идем в Адлер, в жилой комплекс Парадайс. на самом деле очень красивый, очень эстетически правильный такой комплекс с бассейном, недалеко от Сириуса находящийся, там, вы знаете, есть Сириус и есть вот гора. Вот прямо напротив Сириуса, то есть вот он находится там. Он такой, знаете, для своего комьюнити, там как бы такой клубный дом. Их там несколько таких стоит, у них приятный двор. Здесь вы можете рассмотреть квартиру, она будет 24 с 24 ровно метра за 11 миллионов 580 тысяч рублей. Вся территория закрыта, охраняемая, там парковки, двор без машин, в общем, все как хотите, все это здесь. Еще, кстати, зона с грилем, то есть можно мангальчик там, это все-все-все сделать. Снова мы отправляемся с вами в Сочи в излюбленный для многих людей район – это Светлана Низ. И будет у нас там квартира общей площадью 125 квадратных метров по цене 40 миллионов рублей. То есть рядом находятся такие именитые комплексы, как Метрополь, Московия, Москва можно и то туда отнести, и там средняя цена покровский еще. Средняя цена квадрата там 500 тысяч рублей, а здесь 320. То есть я тут недавно, кстати, смотрел шахматку по Покровскому и там верхние этажи начинались там по 600-700 тысяч. Квартира подходит как для суточной сдачи, именно большой такой вот этой площади для переезда, если вы цените район, микрорайон Светлана-Низ, а, также она подходит для отдыха, но ну, в принципе она универсальна, потому что район обладает всей инфраструктурой, там есть школы, там есть садики, есть пляжи, есть рестораны, есть кафе, магазины, транспорт, в общем, все, что хотите, там все представлено. 40 миллионов рублей на сегодняшний день стоит, и основное ее такое преимущество, то, что это 320 тысяч за квадрат, а все, что в районе есть, стоит там 500 плюс идем дальше остаемся в сочи жилой комплекс метилева парк это микрорайон Фабрициуса. и квартира 38 метров на секундочку за 8 8900 просто многие говорят что однушечку в сочи уже невозможно купить там ниже 10 так вот нет здесь она еще вам будет с таким типа предчестовым ремонтом вы там мебель ее обставите и будет вам Хороший вариант. Самое главное, что это очень удобная локация, это практически низ микрорайона Фабрициуса. вы можете пешком добираться там до любой точки, а пешком в Сочи на самом деле не очень удобно ходить, электросамокат, вот купите или мопед и будете гонять а, куда угодно. Очень приятные внешние дома, очень хорошее место, они сами по себе небольшие, такие малоэтажные, и вот в одном из них есть квартира. Вид из окон вы видите, то есть, в принципе, пожалуйста, можно наслаждаться, никто вам там в окно заглядывать не будет. 8900, и это как бы относительно близко к центру Сочи, то есть можно добраться, там, если вы работаете в центре Сочи, или планируете работать в центре Сочи, или там отдыхать вы планируете в центре Сочи, то, пожалуйста, это все можно использовать. 8900 за 38 квадратных метров. Передвигаемся в Дагомыс. Жилой комплекс «Место под солнцем», и там будет квартира 44 метра, как видите, она с полностью новым ремонтом, за 14200, с видом на зелень и во двор. Никто не жил. Закрытая территория, место под солнцем, это такое место, вот там есть пятачок, там Босфор. Вот это, да? Босфор, Кватра, место под солнцем. И там такой пятачок, что рядом есть школа, гимназия, есть огромное количество кафешек, вообще коммерции. В целом удобное расположение до моря, но при этом это не сказать, что какая-то туристическая часть. То есть вы, в принципе, можете... Там жить и ходить на пляж туда, к Каравели Португалии, он там действительно большой, широкий. Вот в принципе два пляжа хороших из Сочи, это Дагомыс и Олимпийский парк. То есть они большие, народу там всегда места хватает. И очень, кстати, важный момент именно, я, сори, что так вот перебегаю там с места на место, что вместо под солнцем вы можете без всяких проблем запарковать машину, потому что закрытая территория и есть бесплатный и платный паркинг. Следующий вариант, эта квартира будет на 60 лет в ЛКСМ, недалеко от жилого комплекса 2-3. Цена, в принципе, ниже рынка, потому что 29 метров за 8,5 миллионов рублей. Она распланирована в однокомнатную, как вы видите, ремонт вообще, в принципе, себе неплохой такой. Везде там были сделаны, заменены трубы там и так далее и тому подобное. 8,5 на сегодняшний день стоит. Цена ниже рынка, потому что в среднем они стоят 9 плюс. То есть 500 тысяч, пожалуйста, можете сэкономить. Есть еще также коммерция у нас, находящаяся в центре Сочи. Раньше этот помещение снимал Банк Восточный за 350 тысяч месяц, сейчас можно его сдавать гораздо дороже, потому что вообще по себе аренда подросла. Помещение подойдет практически под любой вид деятельности, там салон красоты, какой-нибудь магазин, агентство недвижимости, банк, хостел там, или еще что-нибудь. Есть два входа, что позволит в дальнейшем разделить помещение на два, ну по крайней мере физически, если захочется это сделать. Можно сделать еще пару входов, там если вдруг нужно. На сегодняшний день это все стоит 45 миллионов рублей за 215 метров и это причем вообще практически самый-самый центр города. Да даже не практически, а самый центр города. Из центра Сочи перемещаемся в Адлер и у нас есть квартира в жилом комплексе Адлер. Она будет площадью 28 метров по цене 8 8800. Она будет полностью с ремонтом, вид с нее открывается неплохой, даже небольшой такой кусочек моря видно. Кровать, как видите, стоит, кухонный гарнитур есть. И самое главное, вот я вот вообще в своих видео всегда говорю, что... В Адлере очень крутое расположение, потому что вы 10 минут добираетесь до вокзала, за вокзалом там начинается набережная, которая идет в центр Адлера, и там же оттуда начинается такой более-менее пляж. Опять же с вокзала вы всегда можете добраться на Красную Поляну, если вы любите кататься, можете на машине с Адлера добраться в Сириус, и не нужно говорить про пробки, потому что мы тысячу раз уже это все снимали, обсуждали, и, в общем пробок там 5 минут. Вот мы вчера снимали видео, там 3 минуты вообще в этой пробке простояли, Рядом есть школы, рядом есть садики, в самом Мадлере именно в жилом комплексе расположился перекресток, Озон, СДЭК, Вайлбери, салон красоты, барбершоп, в общем все там есть. Коммерция прям плотно туда зашла и самое главное, что это ровное место, то есть если вы там не любите горы, то здесь, пожалуйста, вы по прямой можете дойти всегда до моря. Есть еще вот, например, у нас старый фонд на Донской. Хорошая квартира с новым ремонтом, вот вы видите в принципе по картинкам, 12,5 ее стоимость 55 квадратных метров. Донская, вообще почему-то не очень любится среди э, вообще людей в Сочи, просто почему-то ее рассматривают как вот по-старому привыкли ее судить, что это какой-то наркоманский район, это давно уже не так, то есть э, ну, сюда переехали люди, они здесь живут, они обустраивают здесь быт, они обустраивают здесь инфраструктуру, и как бы сам по себе район очень даже неплохой. Он самое главное, что инфраструктурный. Там куча школ, куча садиков, есть что поделать, кафешки там и так далее. Все это есть. Транспорт, если вы вдруг хотите уехать с этого района, никаких проблем нет. И этот вариант дешевле, чем Новая Заря, чем Гранд Парк и уже готовые. То есть вы, пожалуйста, просто заезжаете туда и живете. При этом не переплачивая и имеете нормальную площадь. Также есть дома, господа, в Бугушевке. 100 квадратных метров, 7 соток земли, 16,5 миллионов рублей. Вот. Полностью готов к проживанию, как видите. Ремонт есть, все есть и 16,5 миллионов рублей. Вполне себе ничего такое да, предложение, учитывая, что сейчас большинство коттеджных поселков начинают там свои стоимости от 30 миллионов рублей, 16,5. Жилой комплекс «Голубые дали» – это недалеко от вокзала Адлера. Полноценная однокомнатная квартира с хорошим ремонтом и открывается вид на море и Олимпийский парк даже. Дом строился по ФЗ-214, но на самом деле это особо ну, не играет никакой значения, потому что он уже как бы издан. То есть в нем уже живут. До моря 10 минут пешком и цена за квадрат составляет 217 тысяч. 40 метров за 8 8700. То есть у нас было за 8 8800 в Адере 28 метров, а здесь 40 за 8-700. На 100 тысяч дешевле и как бы площадь больше. И инфраструктура по сути та же. там Школы есть, все, в общем, близко. ЖК Бамбуковой. Это больший район, он находится в Новом Сочи. Вот есть Морпорт. Следующий район это вот Новый Сочи. И вот там вот чуть-чуть поодаль расположился на Бамбуковой. На самом деле очень близкое расположение к морю. 70 метров за 19 миллионов рублей. Пожалуйста, вот вам готовая квартира с ремонтом. 7 минут до пляжа идти. Рядом там санаторий Русь, Беларусь, Заполярье, кстати, с очень крутыми абонементами. То есть Заполярье их прям хвалят. Можно туда на фитнес ходить, на процедуры ходить, оздоровление получать. Можно использовать эту квартиру как для отдыха, так и для жизни. Но если будете использовать для отдыха, то вы можете просто купить абонемент за Заполярье и ходить туда чилить. Получать там какие-то процедуры, кайфовать от этого. Пользоваться пляжем, кстати, за Заполярье. Но это уже за деньги. То есть бесплатный пляж есть, за Заполярье за деньжата. И вновь еще возвращаемся. Это будет последний лот. Квартира в жилом комплексе Адлер стоит на 14,5 миллионов рублей. Про Адлер я уже рассказал, да что очень близко вокзал, то есть ровное место, до моря недалеко. И мы, кстати, недавно снимали обзор про эту квартиру, он чуть позже. И здесь у нас 14,5 миллионов за 54 метра. Двухкомнатная квартира с видами на горы, с видами на море. И про инфраструктуру я думаю, что особо не нужно рассказывать. Просто э, есть такая же квартира в Черне, с видом немножечко в крышу, она будет стоить там порядка 12 миллионов. А здесь вы за четырнадцать с половиной покупаете уже готовую, ее нужно будет обставить мебелью и вид там как бы действительно неплохой. Вот, господа, такой получился у нас видео обзор именно на то, что есть у нас интересное я думаю, что мы будем развивать именно этот формат, чтобы вы знакомились с предложениями недели, мы их будем для вас готовить, в инстаграме это уже выгружено, по-моему, было в понедельник или во вторник, сегодня у нас среда видео, я надеюсь, выйдет тоже в среду но не факт, что так получится но тем не менее, подписывайтесь на инстаграм, потому что сейчас туда оперативнее выгружается информация а на ютубе ролики выходят там чуть-чуть попозже, но если вы любитель ютуба, то обязательно поставьте лайк подпишитесь, конечно же, на этот канал, расскажите всем о том что этот канал вообще существует потому что он будет многим полезен а если интересует вообще недвижимость в сочи то лучше не смотреть видео а позвонить и поехать смотреть вживую потому что картинки картинками видео видео но когда ты приезжаешь на объект ты во первых можешь реально сам оценить местность которая там у вас вот вокруг представлена оценить виды пропорции этих видов потому что мы много раз говорим что на камере это все видится иначе вживую смотрится все конечно Красивее, синее море, зелень зеленее, ну и виды открываются, конечно, совсем другие. Господа, напишите, пожалуйста, в комментах, был ли вам полезен этот видос. А я пожелаю вам хорошего настроения, удачи, всех благ и...